Покупай умней, живи веселей Ссылочка в описании Приветствую вас, уважаемые подписчики Приветствую вас, уважаемые зрители И сегодня мы поговорим о самой лучшей стратегии Которая меня просто зацепила Зацепила, потому что в ней есть сюжет Зацепила, потому что в ней есть накипь, зацепила меня, потому что она а, так, что просто вот невероятно. Итак, нам дают ковчег. Мы мы должны построить э, в нем свой город и быть в нем э, главой этаким губернатором или президентом да, и как бы э, здесь в игре это капитан ну, собственно говоря какой-то лидер вот э, в игре присутствует в игре присутствует очень многое количество сюжета люди умерзая, замерзают насмерть им нужно предоставлять либо кладбище, либо как-то закапывать. То бишь в игре есть куча и уйма тонкостей, нюансов. Эта игра действительно стоит вашего внимания. Вот э, сейчас я говорю это искренне. Эта игра... На которую можно потратить время. Потому что а, здесь а, каждое ваше решение, какое будете вы принимать в течение игры, будет зависеть от вас. А, в игре присутствует холод. С ним вы будете бороться с помощью вот этого генератора. В игре присутствует система прокачки с помощью ресурсов, соответственно, и с помощью увеличения их. Чем больше у вас ресурсов, тем лучше для вас. Вы строите ковчег чтобы пережить самые холодные дни на планете. Представьте себе а, такую ситуацию, когда вы на севере, и вот эта ситуация, да, она дает вам проникнуться в эту часть игры. Это игра года. По моему мнению, а также по много, вообще по многим мнениям, я много смотрел гайдов насчет по поводу этой игры. Эта игра реально стоит вашего внимания. Я повторюсь, а также попрошу вас подписаться на канал. Это не сложно. Если вы подпишитесь на канал и поставите лайк этому видео, даже дизлайк, это будет означать, что игра вас зацепила. Это будет означать, что вам понравился мой ролик. Итак, продолжим э, мой рассказ об этой игре, которая реально вот я уже второй раз ее играю. И э, вот специально для вас я делаю это видео э, В котором я показал небольшое начало геймплея Ребят Это небольшое начало геймплея э, Ушло у меня всего как бы времени на геймплей Около э, Я проходил сначала на чтобы понять всю суть игры на легком режиме сейчас в данный момент это более сложный режим и я продолжаю в ней играть поэтому как бы тонкости очень хватает сейчас у меня полно можно так сказать полное уже угля и как бы я продолжаю развивать свою базу Развитие происходит э, от изучения технологий Также в игре присутствует адаптация вы будете, Каждый ш, ваш шаг э, будет адаптировать вас В игре присутствует система контроля Как вы поняли сейчас по моему действию Система контроля тепла вы представляете, настолько тонко все продумано, что люди будут требовать от вас больше тепла. Это просто гениальная игра. Это игра, вот, которая реально цепляет вашу душу. Она реально идет внутрь. Вы обнаружаете непогребенное тело. И тут вам нужно принять какое-то решение. Сейчас, сейчас мы строим маяк. Вот как раз я принимаю закон о построении кладбища. Представляете, вы, вы решаете строить кладбище или нет? Как бы в своем убежище. Настолько все глубоко продумано в этой игре, что первое время, когда я входил в эту игру, и даже вот сейчас, да, я вошел на буквально на экстрим режиме и э, раза три до того, как я не понизил уровень Да, раза три Меня просто изгоняли Из-за тех действий Действий, которые я делал То бишь я Уже как бы практически знаю Что делать, но все равно я Ошибался Представляете себе, да, то что я знал Как Что в первую очередь Строить Это вот то, что вы видите сейчас на экране, это то, что в первую очередь вам нужно построить это э, два две хижины охотников, это э, лучше изучение технологий, э, это дома, это один или два лазарета первоначальные, да, и как бы вот это все, оно как бы на этом плане, на этом фоне, да, на этом фоне, точнее сказать, это все э, просто вот затягивает в одну минуту, да, вот как вы начали игру, как вы начали игру, да, это вас затягивает. вот. Я, я не знаю, я до этого не обращал внимания на такие игры как э, Frost punk да. Ну, мне э, в последнее время не очень нравятся стратегии и как бы, э, может быть, это связано как-то с возрастом, да, и тому подобное. Но э, я просто купил ее в Steam. Э, э, и тут я решил скачать и реально вот игра она меня зацепила я постоянно повторяю слово игра потому что это реально крутая штука это реально эмоциональное переживание вместе вот хотя это можно так сказать да то что это вот все придумано разработчиками, да, все ходы и выходы, да, как бы в этой игре придуманы разработчиками, но все же она цепляет игрока для дальнейших действий. От вас зависит все, что вы будете и как развивать свой, можно так сказать, последний в мире город, который, которому нужно выжить. Выжить любой ценой. Эта игра основана на реальных событиях, ребят. Во-первых, эта игра... Почему она создана на реальных событиях, я сейчас объясню. Вот. Эта игра была создана на реальных событиях в Лондоне когда все перемерзли и начали, не знали что делать, это было в каком-то году, я не помню точно, как бы не могу об этом вам сказать, но это было, и как бы люди вот при помощи какого-то там очага, да, можно так сказать, они выжили теми тем же способами, да, выходя в какие-то вот... Сейчас я открыл маяк, и мне дают то, то же время изучение местности. При помощи изучения местности, при помощи вот этих дополнительных ресурсов, которые будут приходить из городов поблизости, вы, вы будете отправлять своих людей туда. И ваши люди при возврате, да, и э, потом э, у нас появится в дальнейшем еще один отряд разведчиков, да, это нужно будет кое-что построить там, я не помню что, именно конкретно, да, вот. Э, и сейчас не хочу углубляться в подробности, но построив э, пункт Пункт, еще какой-то пункт, да, и вы получаете еще дополнительных разведчиков. Этот город, этот город можно полностью автоматизировать. Что же такое автоматоны? Автоматоны, ребята, это роботы, которые делают различные работы за за вас, за ваших людей. То бишь, э, вот э, я бегу, бегу сразу заранее, да, потому что я уже проходил эту игру, как бы, и, э, можно так сказать, если захотите, да, вот, если вы реально захотите, я могу ее постримить для вас, да, как бы, если наберем 15 лайков, 15 лайков и э, 5 подписчиков то соответственно соответственно да соответственно мы э, вы там попросите меня над да, вот этими лайками я продолжу вот по этой игре сделаю стримы и соответственно раз в неделю мы будем стримить эту игру Потому что эта игра действительно она очень затратная по времени, как бы Но она стоит свечи. Я реально вот сидел над ней даже на на легком на легком, можно сказать, э... на легких уровнях, да, и я сидел около 4 дней, не вылезая. Просто не вылезалась под нее, я пытался выжить то бишь создать себе полное общество которое бы выжило на тот момент я полностью автоматизировал город Как я это сделал это небольшой секрет потому что до этого как бы еще ни один блогер, ни один стример по этой игре не дошел это мой личный секрет поэтому я э, оставлю это как э, посылочку, можно так, пасхалочку, да, можно так сказать. То, что, да, действительно, этот город, э, этот город полностью можно автоматизировать. Но я не буду говорить, как. Потому что я это сделал, я его полностью автоматизировал. Э, у меня работали все автоматоны, люди у меня отдыхали при минус 90 градусов холода. А этот холод будет, ребят В этой игре он будет Сейчас это минус 30, будет Минус 40, минус 50 Но будет минус 90 Представляете такой холод? В этой игре он будет И у меня будут У меня люди Как бы сидели и ничего не делали В своих теплых домах Эти дома как бы улучшаются Они имеет свойство а, взаимозаменяться, то бишь вы, если один раз построили, вы можете построить еще раз, а то бишь просто модернизировать, все в этой игре модернизируется. А, но не строится заново, а просто перемодернизируется пере и все. Соответственно за какую-то плату вы, кроме каких-то зданий, это будет все а, автоматизироваться автоматически она будет переходить в улучшение да? вот но фишка в том что э, здесь есть паровые ядра откуда э, доставать паровые ядра это тоже секрет э, но ну, соответственно кроме э, изучения да, э, местности за что вы будете получать ядра так, то, э, кроме этого кроме этого есть еще одна фишка я не буду говорить даже город в котором я нашел это все вот там будут даваться паровое ядро и вы можете в этом городе да если вы... я намекнул. Да? Можно, можно намекну? короче даже Буду держать в это секрете, потому что, ну, как бы. Э -э если вы зайдете в Тесла Крат, не будете его покидать, то у вас будет э постоянно, если вы э туда отправите бригаду свою, и она там будет постоянно приносить э по одному паровому ядру. Вот. И тем самым э -э открыв завод по. Э -э изготовлению автоматонов вы сможете изготавливать то без без никакой э, помощи без без никаких э, дополнительных каких-то ресурсов и еще чего-то там вот э, это будет для вас небольшой бонус Поэтому я, соответственно, уже все, можно так сказать, рассказал да, об этой игре. Э о, что можно, как э бежать паники от лондонцев э и э о, как можно все это использовать для себя то бишь у вас есть адаптация вот сейчас мне появились лондонцы и мне придется с вот этой толпой полностью как бы людей которые хотят вернуться в Лондон придется с ними как бы выбирая путь я думал очень много какой мне путь выбрать порядок и дисциплина я выбирая путь э, дружины э, и самое главное здесь ребят пока ничего не делать самое главное вот э, на том у то что мы сейчас делаем именно в адаптации нам нужно сделать э, принять какие-то решения, чтобы у нас повысился э, дух, э, надежда и недовольство от лондонцев спало. Самое главное вовремя построить, ну, в дальнейшем я забегаю, да, опять же, вперед, самое главное вовремя построить тюрьму и этих лондонцев задержать. Именно из тюрьмы они выйдут э, уже более-менее э, адекватными людьми через сколько-то дней. И все это как бы будет э, у вас еще впереди. Ну, соответственно, вся вот эта тематика, она очень затрагивает, да, вот как бы, если вот в игры с такой музыкой, с таким, э -э -э как войти в, в, в роль вот этого героя, да, и э просто насладиться хотя бы геймплеем игры, да, и... Тут можно, как бы если вы видите, да, сейчас у меня идет на быстрой скорости игра. Тут можно выбрать скорость игры, а, в любой момент, в любой момент можно. Итак, в адаптации, в адаптации мы должны принимать какие-то решения, и вот мы при.. Принимаем решение построить детские убежища Прибывает автоматом Которого я нашел И как бы Вот этот автоматом Он будет сейчас у меня заниматься рас... Расчисткой э, при... э, Тех ресурсов Которые А я В дальнейшем Буду использовать его На каком-то заводе обышь смотрите получается так что вам нужно эксплуатировать своих людей фишка в том что люди работают с 8 до 6 вы можете продлевать и смены инженерам но людям если допустим вот сейчас у вас идет недовольство да если вы поставите какого-нибудь человека или какую-нибудь дополнительную смену будет вам минус поэтому для всех ресурсов да которые у вас будут впереди да мы ставим одного автоматона для того почему это делается автоматом работает, производительность автоматона немного меньше чем людей соответственно да но этот э, автоматон работает 24 часа то бишь он ходит на зарядочку подзаряжается но все эти 24 часа он работает вот фишка автоматона в том что он работает э, все 24 часа вот поэтому как бы Обязательно, построив там шахту, его можно использовать на шахте где-нибудь или еще где-то, на угле угледобыче, там еще где-то, да, там, на литейном заводе, да, на буровых, потом вот у нас э, кончится лес, да, вскоре, и мы будем уставить ну, буровые, там... Э, которые будут углубляться вглубь, да, и эти все буровые как бы будут обслуживать тоже, могут может обслуживать автоматом. Поэтому как бы Я не хотел раскрывать это, вот так как ни один блогер этого до сих пор вот играл 2019 -го года, да, как бы ни один можно так сказать, проходящий игру этот человек, да, не заходил в Теслограмму. Я единственный, кто рискнул, играя вне, вне эфира, да, вне чего-то, я могу еще это сделать и повторить, построить автоматизированный город. Но, соответственно если вы, вы если мы наберем хотя бы ну как я говорил да то количество лайков и подписки да какие-то пойдут по этой игре да то если видео вам зайдет и оно будет для вас интересным мне будет приятно конечно же я стараюсь делаю кон контент для зрителей для подписчиков Сейчас в данный момент небольшие у меня как бы проблемки на канале, которые присутствуют, которые нужно решать. Вот. Это отсутствие подписок полное, да, и как бы, поэтому я больше стараюсь делать видео, а не стримы. Но, соответственно, стримы будут, также будут как раньше, может быть мы не будем так упираться в один стрим будут разные игры по разным играм вот,